говорит один мой товарищ, если хочешь автомобиль, иди на авторынок. А если хочешь денег, иди на валютный рынок, то бишь на Форекс. Говорить будем про рынки, про финансовые рынки, про международные финансовые рынки, в которых входит и Форекс, и, то есть валютный рынок, и фондовые и так далее. Будем говорить детальнее обо всех рынках. То есть будем говорить про рынки, где реально зарабатывают большие деньги. Значит, какое-либо предисловие, но я сомневаюсь, что оно нужно. Да? То есть в наше время время это деньги. Так что стоит ли отвлекаться на предисловие, если оно не принесет денег? Конечно же нет. Поэтому перейдем к сути. Эти лекции для всех тех, кто хочет увеличить ценность своей единицы времени, да, своей минуты, ну и вообще жизни дня и так далее, за счет познания необходимых в 21 веке знаний то знаний, без которых невозможно быть финансово удовлетворенным, так как умение управления деньгами обошло бы непонимающего стороной и оставило бы безнадлежащей и возможной достойной жизнь. Итак, приступим к зарабатыванию интеллектуального, а после и финансового капитала. Значит, рынки, да, общие характеристики какие-либо есть, вы, скорее всего, понимаете. Да? То есть рынок это что? Это не что иное, как место, где встречается... Покупатель и продавец с целью выгодного для себя обмена ресурсами Продавец предлагает определенный товар покупателю Который в свою очередь предлагает ему другой товар в виде денег У каждого из них одна и та же цель ну, Естественно, и первый, и второй хотят произвести сделку То есть обменяться ресурсами При этом каждый хочет получить больше ресурса контрагента За меньшую долю своего ну, Логично то есть оба предлагают меньше своего ресурса за большую долю ресурсов к противоположной стороны. Каждый пытается увеличить ценность личного ресурса, то есть хвалит его и опускает ресурс контрагента. Ну или, как говорят народы, набивает себе цену. Так и возникают определенные торги, да, то есть дискуссии, какие-то переговоры с целью осуществить сделку с большей для себя выгодой. Это происходит на самом деле на всех рынках. Рынок представляет собой площадку для ведения бизнеса. Сам бизнес основан непосредственно на торговле в разных ее проявлениях. Ну, например, в производственном секторе несколько шагов. Да, то есть купить материалы, сырье, там, производствен... потом производственные какие-то да, другие материалы, э... переделать их, то есть произвести какой-то товар и продать. до да, с наценкой, чтобы за вычетом всех расходов осталась определенная чистая прибыль. В секторе услуг предоставить определенные услуги и продать их с такой добавленной стоимостью, чтобы за вычетом расходов на производство данной услуги осталась определенная чистая прибыль. Да, то есть купили что-то, произвели и продали. Ну то есть когда мы продали, есть какая-то прибыль, ну то есть какой-то доход вернее. Если отнимаем от этого расхода, остается чистая прибыль. В самом обычном понимании, то есть бизнес ⁇ это приобретение некого ресурса. С или без обработки, оно не так важно, и последующие его перепродажи, то есть реализации. Кто с этим справляется лучше, тот и зарабатывает больше. Даже человек, который не считает себя бизнесменом, а работает, например, на заводе, он на самом деле ведь тоже продает. И что же именно продает? Он предлагает свои ресурсы в виде времени, энергии, навыков каких-то, ну, он учился, да, где-то с учетом расходов всех взамен. Другого ресурса в виде денег. В эффективной бизнес-модели, эффективной, я имею в виду, прибыльной, денег должно остаться больше после покрытия всех расходов. То есть расходы рабочего, это, в принципе, его жизнь. да, То есть жилье, еда транспорт, амортизация за обучение в ВУЗе, например, ну и так далее. То есть все-все-все-все расходы, еще и часть жизни, да, то есть 8 часов, которые она дает, плюс на дорогу транспорт там, и так далее. Если он вычитывает все расходы, у него остается какая-то чистая прибыль. В данном контексте мы говорим про рынок труда. Да, то есть если у него остается какая-то чистая прибыль, значит он эффективный как бизнес, он как-то организован. Если у него, например, он в конце еще обязан одалживать деньги, тогда он уже не прибыльный как бизнес. Ну вот, в данном контексте мы говорим про рынок труда, но ну, тем не менее это все равно рынок, в котором цель работника купить посредством своих ресурсов другие жизненно важные ресурсы, то есть деньги в виде заработной платы. То есть, а цель работодателя купить рабочую силу дешевле, чем цена продажи продукции, произведенной данной рабочей силой. То есть у каждого есть своя цель, свой интерес в итоге увеличить свои ресурсы. Существуют разные типы рынков, от самых простых, таких как вещевые, продовольственные, автомобильные, до, ну, там, строительные какие-либо, до более сложных, таких как сами страны, которые являются рынками друг для друга, а также рынки драгметаллов, товарные биржи, ну и так далее, где покупается нефть, там, газ, ну и так далее. К числу сложных рынков относятся и финансовые рынки. Что есть финансовые рынки? Да? Кроме того, что это рынки, на которые зарабатывают большие деньги, да, как говорят, и как оно и есть на самом деле. Но давайте разберемся в деталях. Что, это, что же это такое? То есть финансовые рынки, это, по-простому говоря, специализированные оптовые площадки, на которых торгуют финансовыми инструментами. Проще говоря, это рынки, на которых торгуют ценами бумага. Будь то акции, облигации, контракты или их производные, такие как фьючерсы, форварды, опционы, биржевые индексы, ну и сами деньги. То есть валюты стран, которые тоже являются инструментами торговли. Профессиональные торговцы на финансовых рынках называются трейдерами, то есть коммерсантами да, в обычном понимании. Почему трейдер? Ну, это уже сленг такой и привычка, то есть называть трейдером. Потому что, ну, вы, на, американская фондовая биржа, она самая большая, конечно же, и, ну, в переводе, да, то есть торговец, трейдер, это, ну, уже привычка, да, скажем так. И понятно сразу, что это связано с биржей. То есть трейдер это торговец с финансовыми активами или финансовый спекулянт. В деталях это является высококвалифицированным специалистом в сфере управления капиталом с целью его приумножения путем осуществления транзакций на финансовых рынках. Трейдер действует от своего отличного то есть лица или от лиц компании. В этом случае чаще всего инвестиционных каких-либо фондов и умножает капитал за счет торговли активами в свободных рыночных условиях, при ценовых то есть колебаниях, да, то есть покупают активы по низкой цене. И потом продают эти же активы ну, по цене выше. Да? То есть по высокой цене, э, соответственно, либо сначала продают по высокой, а потом закупаются по низкой цене. Вот в принципе и все. То есть задача дать меньше денег и получить больше, как и в любом другом бизнесе. То есть это тот же бизнес. Невзирая на, комп на комплексность понятия трейдера, это узкая специализация, не требующая гениальных навыков а всего лишь определенных знаний, внимания, терпения ну и, естественно, самоконтроля. Трейдеры могут торговать на всех видах финансовых площадок. Так как выполняемые действия они идентичны и, как правило, они специализируются на нескольких, конечно, фокусируя внимание и действия на определенных активах для достижения высокого коэффициента прибыльности. То есть финансовых площадок торговых много. Но каждая из них имеет свое определение. В частности, можно выделить такие. Фондовый рынок, да, то есть это рынок ценных бумаг. Товарно-сырьевой рынок, это площадка, на которой осуществляется торговля сырьем. Нефть, газ ну, там и так далее. И товары, то есть какао, кофе, рис, пшеница ну, и, и тому подобное. И есть следующее, это валютный рынок. Там торговля валютой, то есть торговля деньгами. Это в. Вкратце на самом деле, потому что этих рынков намного больше, да, их штук 17 официально. Но если разделить их, примерно это 3, в три группы они включатся. Ну сейчас есть уже еще и криптовалюта, хотя это же тоже валютный рынок, просто немножко другой тип валюты. Но это все равно валютный рынок, поэтому я его включу тоже в валютный. Ну крипто. Крипто это значит она, э, крипто в переводе, крип, криптография, ну грубо говоря это... Закодировано, да? но на самом деле это тоже та же валюта, но ну, только она не представляет собой определенную страну. Но ну, мы дойдем и до этого, конечно же, пока перейдем дальше, да? то есть степ бай Первые финансовые рынки, ну немножко в историю да, зайдем, первые финансовые рынки появились еще в 12-13 веке во Франции, это были фондовые площадки. Валютный рынок самый молодой, он появился в третьем году, но он самый емкий. И с самыми большими объемами торговли. Около 5 триллионов долларов в сутки. Значит, Международный валютный рынок на самом деле это межбанковский, внебиржевой рынок. На котором производятся операции по купли-продаже валюте. Каким образом это происходит? То есть ряд крупнейших мировых коммерческих банков создают глобальную внебиржевую сеть, по которой осуществляются транзакции. В зависимости от спроса и предложения формируется взвешенная цена, ну или цена равновесия, по которой осуществляются все операции. В итоге все участники проводят валютные операции по данным ценам. Центральные банки, исходя из данных цен и из своей политики, кредитуют местные коммерческие банки, которые, в свою очередь, обслуживают клиентов. Есть в итоге брокерские еще компании, такие как Merrill Edge, Vanguard Group, Peleron Universal Incorporated ну и так далее. Являясь специализированными рыночными посредниками, осуществляют сделки клиентов по банковским ценам, формирующим международный валютный рынок. То есть они организовывают необходимую инфраструктуру для эффективной деятельности трейдеров. Следовательно, являются важным элементом данной сферы бизнеса. Успешная биржевая торговля зависит как от квалифицированного трейдера, так и от качества обслуживания компании, осуществляющей его приказы, то есть от брокерской компании. Обе стороны зависят друг от друга, так как трейдер для брокера не только клиент, а и долгосрочный партнер. Ну, равно как и для трейдера, брокер не просто инструмент, с помощью которого осуществляется торговля, а еще и важный партнер. Каждая сторона заинтересована в прибыли и эффективности второй. Поэтому для трейдера имеет смысл понимать алгоритм отбора данного вида партнера. Ну, к этому мы еще вернемся, потом на, на практических занятиях. Значит, далее. Если рассмотреть, то есть вкратце, получается у нас есть рынок, да, то есть валютный рынок, он сформирован в Межбанком. И есть спекулянты, да, то есть перекупщики, они закупают вот активы на, по определенной низкой цене, а потом через некоторое время продают по дорогой. Вот и все. Э, вот эти крупные участники, грубо говоря, администрация рынка, это банки, через которые это все производится, они за определенную мелкую выплату э, и как, производят все сделки. Ну, мы дойдем до этого потихонечку, через примерно минут 15. Значит, далее. Поговорим про, ценообразов... ну, про непосредственно характеристики рынка, да, для... как определить вот, бизнес, как выбрать бизнес, почему бизнес определенный хороший, а другой не очень, ну, не очень прибыльный там, и так далее. То есть, есть определенная шкала характеристик, и мы рассмотрим, и, между прочим, мы сравним их между собой. Как выбрать лучше всего бизнес? Почему все-таки валютный? Ну, ну, лучше. Почему вообще финансовые международные рынки, они намного прибыльнее, чем обычные какие-то традиционные рынки? Ну, и так далее. То есть по каким-то шагам пройдем.